Около 7 утра московского времени дивизионом Украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами у Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу Днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми. Чтобы сковать действия российских вооруженных сил, обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. Осколки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области, получили повреждения здания детского сада и жилые дома. Ранение получила женщина и ребенок, которым на месте российским инослужащим была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время они доставлены в лечебное учреждение.